ни на что не похожий объект значит это спутник сатурна размером он примерно с луну 2600 километров радиус находится значит соответственно на расстоянии где-то 1,2 миллиона километров от Сатурна, период обращения у него 14 дней, и все спутники впрочем он замкнут, проливно на Сатурн, то есть его период обращения совпадает с периодом обращения Сатурна. Вот, значит, расстояние здесь в плане астрономических единиц, то есть туда очень мало попадает уже, естественно, солнечной энергии, всего лишь 14 Вт на квадратный метр. Вот. Ну и совершенно неудивительно, что температуры, наверное, которые там ожидаются, они достаточно низкие. И неудивительно, что твердое тело в основном состоит из льда. Вот. Но самое удивительное это вот наличие очень плотной и такой очень богатой по своей структуре и по своей химии атмосфера. Вот это, конечно, отличает Титан очень сильно от всех других спутников в Солнечной системе. И на самом деле убедительного хорошего объяснения этому факту нет, потому что как тело с такой массой сумело поддержать такую твердую атмосферу, это вот вопрос, на который на самом деле такой... Жесткий убедительный ответ не получен. Но при этом какие слова говорят, что это далеко от Солнца, что кекторовые скорости там низкие. И соответственно вероятность срыва атмосферы в результате интенсивной метеоритной бомбардировки она значительно ниже. Но ну, какие-то вот слова при этом значит, приговариваются. Есть и вполне серьезные теоретические работы, которые объясняют наличие атмосферы на Титане. Но, тем не менее, повторюсь, вот, на простой ответ... вопрос должен быть простой и понятный ответ на пальцах. Так вот, такого ответа нет. Почему, скажем, там, у Тритона, спутника Нептуна нет атмосферы или почти нет? А вот... Титана такая плотная, мощная атмосфера. Атмосфера действительно могучая. Значит, 1,6 бара давления у поверхности, и состоит она из азота. Иногда говорится, что это вот единственное, кроме Земли, тело с азотной атмосферой в Солнечной системе. Это на самом деле не совсем так. Титан относится к классу тел с азотно-метановыми атмосферами в этом смысле по химии атмосфера имеет очень мало общего с земной поскольку основная среда там восстановительная там избыток водорода, как вы видите и если весь кислород связывается в воду то вот избыток водорода он, так сказать, образует огромное количество целый зоопарк углеводородов планета земной группы на земле ситуация противоположная там у нас здесь избыток кислорода, и, в свою очередь, уже весь водород связывается в воду, а кислород окисляет все остальное и образует значительное количество co 2 Здесь, видите, СО2 следовые количества, там на уровне, я думаю, что ППП, во всяком случае, вот в списке там, нескольких главных молекул co 2 отсутствует. Есть СО в незначительном количестве, но СО химически очень нейтральная молекулы, не удивительно. Значит, ну, опять же, пора привыкнуть к тому, что инертные газы составляют значительную долю. Это, собственно, для всех планет характерно. и 6% в полумолярной доле. Вот. Но вот интересный факт — это вот наличие метана. Значит, метана — это единица процентов, это огромное количество. И это сравнимо с содержанием в атмосфере Земли водяного пара. И аналогия здесь не только в количестве, но и в способности к насыщению, образованию облаков и, возможно, осадков и каких-то водоемов, если так можно выразиться. То есть метан, в общем-то, действительно играет роль воды на Титане и если у нас говорят например, на Земле о гибрологическом цикле то там говорят о карбо цикле то есть о углеводородном цикле которым основную основной роль конечно играет метан, хотя не только есть и другие малые составляющие другие углеводороды которые также играют эту роль вот. Но если говорить о воде, то э, вот это 10-7, это уже совершенно ожидаемая цифра для таких температур Это просто близко к давлению насыщенных паров, больше вы при этих температурах просто в атмосферу не поместите Теперь вот если посмотреть на температурный профиль, э, он сразу нам с вами должен много чего сказать, так сказать, об этой атмосфере э, Структура его предельно проста, э, но в то же время очень характерна значит, На поверхности у нас с вами где-то 90-92 кельвина Достаточно протяженная тропосфера Видите, вот примерно там до 25-30 километров У нас почти алиматический градиент И, в общем, такая протяженная тропосфера Не должна удивлять, потому что это Все-таки гравитация там слабенькая и шкала высоты достаточно велика, потому что еще и легкая так сказать, атмосфера. Н2 это у нас 28. Как на Земле достаточно легкий газ. Вот. Дальше такая, опять же, достаточно протяженная стратосфера и очень-очень резкий переход к термосфере вот очень характерно для Титана вот такая резкая температурная инверсия, которая где-то там на 60-70 км реализуется и это говорит нам о том, что вообще говоря, динамика тропосферы и динамика термосферы, она будет совершенно разная потому что вот такая вот очень сильная температурная инверсия, она практически запрещает любые перемещения воздушной массы вертикальные здесь, потому что они будут очень энергозатратными. помните, да, у нас, сказать, при любом перемещении воздушной массы вверх вниз будут действовать архимедовые силы очень мощные которые сказать, приведут просто к возбуждению гравитационных волн, каких-то колебаний на частоте бренд -вязи. достаточно быстро эти движения погаснут вот, поэтому э, в, общем вот с, э, в свободной атмосфере и в тропосфере э, циркуляция будет достаточно э, здорово различаться. Но, э, вот, есть вот такие соображения и, э, о том, что Титан — это еще одно тело в Солнечной системе, которая, с одной стороны, вращается достаточно медленно, с другой стороны, обладает массивной, да еще и оптически в толстой атмосфере. О оптической толщине сейчас чуть попозже поговорим. Вот. И вот, несмотря на совершенно радикальные различия и в химии, и в температурах, в динамике атмосфер Венеры и Титана действительно достаточно много общего. И та и другая атмосфера проявляют суперротации, и что важно, и та и другая атмосфера, она в значительной мере эта динамика контролируется аэрозолем, потому что обе планеты покрыты практически сплошным облачным слоем. Вот. Что мы знаем о Титане? Все, что мы знаем практически, мы знаем из одной миссии. Это миссия Кассини, которая активна до сих пор. Вообще это ну, такой большой-большой рукотворный памятник в истории исследований Солнечной системы это совместная миссия НАСА и Европейского космического агентства наверное, самая амбициозная и самая дорогая миссия вообще в истории если как не брать в расчет пилотированную программу готовилась она больше четверти века Многократно откладывалась, и вот, наконец, э, по-моему, если не ошибаюсь, в 1997 что ли, году она была, в 1999-м, запущена, был запущен этот аппарат. Значит, миссия состоит из двух э, космических аппаратов. Это орбитальный аппарат, который до сих пор активен э, на орбите вокруг Сатурна, э, и посадочный зонд э, Гюгенс который был разработан, изготовлен Европейским космическим агентством. Это совершенно такое инженерное чудо. И то, что удалось его вот с первой попытки посадить на поверхность Титана и провести измерения, это, конечно, совершенно фантастический результат. Это произошло в 2005 году, в январе. Вот. Однако вот, комплект приборов, который там был, он был как, там были как европейские, так и американские приборы. И вот один из самых интересных приборов, опять же, вот с точки зрения сказать, истории космического приборостроения, он э, представляет очень большой интерес, так называемый DISSER, Descent Imaging э, Spectral Radiometer. Это такой, такая астролябия, как Кораблёв любит выражаться. То есть это прибор, который меряет абсолютно все во всех спектральных диапазонах, во всех направлениях. У него действительно довольно много спектральных каналов. И вот сейчас там была картинка, по-моему, этого прибора. Да, вот он так выглядит. Это его значит, интерфейс, который крепится на боковую деку посадочного аппарата. Вот. И это вот различные значит, объективы. Фара, которая должна была подсвечивать, потому что Аппарат должен был садиться в полной классической темноте. Вообще, куда он садился, никто не знал. Предполагали, что может быть там вообще будет сплошной океан углеводородный. И там даже была такая подушка, которая позволяла, позволяла плавать в жидком металле. Вот. Но, во всяком случае, вот поверхность должна была подсвечиваться фарой. Видите, тут никаких светодиодов в не было, здесь галогенная лампочка стоит. Вот. Видите, оптические волокна, то есть э, излучение, которое принималось вот этими различными каналами, оно э, передавалось с помощью оптических волокон и принималось на одну матрицу, и разные участки этой матрицы отвечали за различные спектральные каналы. То есть вот по степени интеграции э, и по степени внедрения новых технологий это прибор, который очень сильно опередил свое время. Потому что концепция, вот этот дизайн, да, он был проработан еще, наверное, в конце 80-х годов прошлого века В этом смысле то, что это было настолько, так сказать, продвинуто и продумано, и реализовано, и доведено до научного результата Это, конечно, совершенно фантастический результат Главным идеологом, вдохновителям и руководителем этого прибора был Мартин Томаско. Он сейчас на пенсии. Он удающийся американский кульметолог из университета Резона. Мне вот посчастливилось с ним общаться. Уже буквально в последние дни, когда он работал. Как раз обсуждали мы результаты этого, этого прибора. Важный звонок сейчас... Да, слушай. Э, да. А, занят через сейчас мне лекции, да, если можно, через, через два. Ага. титана, который, которая была получена как раз вот этим прибором при посадке, значит это был там на самом деле гиперспектрометр, то есть можно было получать такие картинки в разных спектральных каналах, вот, ну, мы что видим, мы видим, что здесь нет никакого сплошного океана, а есть такая сеть темных каналов. На светлом фоне есть какие-то светлые пятна, есть темные пятна, как бы какая-то береговая линия. Вот. Более немножечко подробная эта картинка. Опять же, какие-то значит сборы между ними темные каналы. И в общем вот интерпретировать такие картинки это тоже была непростая, достаточно задачка. Вот крупным планом. Этот как бы берег, который на самом деле оказался вовсе не там, берегом какого-то океана или моря. Поверхность была твердая, и в том и в другом случае просто, по всей видимости, вот эти темные области, это области, которые засыпаны осадочным материалом, образованным, осевшим атмосферным аэрозорем. Что представляет этот атмосферный аэрозоль сейчас чуть подробнее. Расскажу. А вот эти стрелочки — это как раз попытки восстановить направление ветра по распределению вот этого темного вещества, этого темного аэрозоля. Несмотря на то, что сразу вот жидких водоемов не нашли, их нашли где-то там через год. И не с помощью посадочного аппарата, а с помощью аппарата обитального По радарным изображениям В полярных областях, как на северном, так и на южном полюсе Обнаружены были такие вот радарно-темные области Которые были интерпретированы как озера из жидких Ну, Я напомню, что вообще... Понятно, что цвета эти искусственные, это радарные картинки, они как-то могут к фазовой функции иметь отношение. Но в целом, я напоминаю вам, что радарно-темные области, это области с гладкой поверхностью, потому что луч зеркально отражается, и вы его больше не увидели. А если у вас поверхность шероховатая, то обязательно какая-то часть рассеется назад, и эта поверхность будет в радарной картинке более светлой поэтому вот это в первую очередь гладкая поверхность вот, которая была интерпретирована именно как э, жидкость вот. ну вот на южном полюсе там победнее немножечко но тоже есть вот такие вот озера совсем недавно было открыто э, достаточно обширный водоем уже где-то в более низких широтах там Лоренс предложил вашу лодку туда запускать или что-то в этом духе вот. Но, э, тем не менее, все-таки вот такого повсеместного распространения этих углеводородных водоемов на Титане не обнаружено Хотя какое-то количество их э, имеется Значит, э, Кроме того, имеется вот такая достаточно глубокая разветвеленная сеть э, каналов Видите, вот такие как бы, речки, они немножечко похожи на марсианские каналы но э, они не такие прямые, они более извилистые, и это говорит о том, что в то время, когда по этим каналам текло что-то жидкое, а мы все-таки полагаем, что это могли быть только жидкие природы, э, это были такие <связь> достаточно э э <связь> медленные, ровных потоки, которые действовали в течение длительного времени. Это не похоже на марсианские каналы, которые образованы все-таки в основном селевыми потоками, они более прямые и пропаханы катастрофическими выбросами воды. Здесь похоже, что все-таки это были не катастрофические выбросы, а в какие-то периоды геологической истории Титана вот эти жидкие углеводороды на поверхности они присутствовали в гораздо большем количестве и образовывали действительно вот такие вот реки. то есть по всей видимости мы можем говорить о каких-то глобальных изменениях климата тетрад, и о том, что в разные периоды количество жидких углеводородов на поверхности оно было очень и очень разное вот. но если говорить о моделях внутреннего строения то вот картинка современная, она выглядит приблизительно таким вот образом Значит, есть атмосфера, о которой мы еще продолжим сейчас говорить она очень плотная, протяженная и богатая по своей структуре и составу Значит, есть ледяная кора, порядка 100 километров толщиной Это сравнимо с ледяной корой Европы Ганимеда в общем-то, достаточно типично для вот, э, спутников э, планет-гигантов. Вот. И часть, э, дальше существует ледяная мантия, часть из которой, по всей видимости, тоже находится в жидком состоянии. И это родник Титана, опять же, с Европой и Геомедом, где модели внутреннего строения тоже предсказывают наличие жидкого океана. Вот. Но понятно, что этот жидкий океан он всегда очень возбуждается биологов, искателей жизни вне Земли, потому что без воды, вроде как, жизнь существовать не может, но совершенно не факт, что наличие воды автоматически означает наличие жизни, и более того, вода, скорее всего, для жизни абсолютно непригодна, потому что она представляет собой насыщенный раствор всевозможных солей. Скорее всего, это такой очень-очень сильный антисептик. И я что-то сильно сомневаюсь, что там какая-либо форма жизни вообще возможна. Вот. Но, тем не менее, вот если когда-то удастся каким-то образом туда проникнуть, либо будет обнаружен какой-то криовулканизм на Титане, как на Европе, или даже микроскопический выброс паров воды из вот этой жидкой мантии. Можно будет проанализировать, но тогда это будет действительно огромным успехом. Мы сможем хоть что-то сказать о вот этом подледном подземном океане титане. Вот. Ну и дальше значит, существует вот такое, так сказать, даже не знаю, как это назвать, наверное, все-таки это дров, скорее, это мантия которая практически не дифференцирована и состоит примерно 50 на 50 из э, льдов и э, то, что по-английски называется rox, то есть э, породы, которые вот, при нормальных земных температурах находятся в твердом состоянии. То есть это карнизем, э, в первую очередь, какие-то другие силикаты, основные, вот, основные породы. Да. Понятно, что эта модель достаточно умозрительна И в основном экспериментальный материал, который был использован при построении этой модели Это наблюдение за орбитальными движениями, титарными вибрациями и так далее вот. Но, конечно, для того, чтобы эти модели уточнять, нужен сейсмический эксперимент До которого пока, я полагаю, еще достаточно далеко а, извините, а на Гюгенсе были там какие-то там индикаторы жизни, там, типа вот как вот на Марс полетит? Ну, mm -hmm. в, типа? в общем, нет. В общем, нет, потому что ну, все понимали, что при полном отсутствии жидкой воды и при температуре практически жидкого азота даже непонятно, как фиксировать эту биологическую mm -hmm. Понятно, что она совершенно... А вы, извините, не я тоже скажу, а вы знакомились с такими... Фактами, что, допустим, в книжке Кловского я читал, что он высчитывал на основе метана все цепочки ДНК и все аминокислоты тоже очень стройные получаются, то есть как у нас вода во всем играет важную роль, то есть что вода очень стройно встраивается все ключевые биологические вот вещи, метан тоже очень хорошо встраивается и как бы что вот... Мы с новой мы, жизни да, жизни. на основ снова жизни тоже может быть метан не слышали о а таком. <сёк> ну, я так понимаю, что вот химия, не только метан, но и э, органические соединения с участием азота, они являются как бы первичными блоками для строительства биологических молекул. Это действительно так. Но, тем не менее, вот эти органические молекулы, они должны существовать, если мы говорим не просто какие химических соединений в жизни, то вот эти формы они должны существовать в среде жидкой все-таки жидкой воды. Почему? Потому что, насколько я понимаю, и хотя я совершенно в этом деле не специалист, но я полагаю, что в среде жидких углеводородов вы не сможете обеспечить работу мембран. Все-таки вода молекула полярная и она обеспечивает там диссоциацию солей, наличие вот этих ионов, астматическое давление и так далее, так далее. В жидком метане или там в бензине, например, это все работать не будет. Поэтому я, честно говоря, сомневаюсь, что воду можно заменить на жидкий метан и организовать жизнь таким образом. А в всяком случае, об этом нигде не слышал. Yes. Вот, но... На самом деле, вот эта органическая химия, это, конечно, очень очень богатая тема, там много сейчас э, что делается, и э, классические эксперименты Фишера-Тропша, когда брали что-то похожее на атмосферу Титана, там врубали какой-то разряд высокочастотный, там действительно полный зоопарк вот, органической химии образовывался. Это уже классические эксперименты, это все действительно там воспроизводится. Вот. Но немножечко значит, расскажу о динамике атмосферы. У нас на данный момент имеется что? имеются данные наземных гетерогеных измерений, которые говорят о том, что атмосфера Титана демонстрирует суперротацию, то есть точно так же, как и Венера, она обгоняет планету, достаточно быстро вращается, ядро этого вращения находится на достаточно большой высоте, порядка 200-250 километров, но там довольно большие ворота по скорости, грубо говоря, от 100 до 250 метров в секунду. Что же касается непосредственных измерений на спуске аппарата Гюгенс, то вот имеется вертикальный профиль ветра. Он был построен по данным вот этих камер. Было восстановлено горизонтальное движение стояли датчики ветра на самом аппарате и вот был восстановлен вот такой вот профиль ветра вот он здесь, значит, таким пунктиром и видите, здесь как раз на 75-80 километров такой очень резкий минимум и этот минимум как раз соответствует области наибольшей инверсии температурного профиля Это как раз говорит о том, что вот эта инверсия, она фактически отделяет динамику тропосферы от динамики термосферы. И именно непосредственно в этой области не только вертикальные, но и горизонтальные движения, как мы видим, они достаточно здорово подавлены. Вот. Но существуют многократные, так сказать, многочисленные попытки воспроизвести циркуляцию атмосферы титана при помощи трехмерных. Модели общей циркуляции, я думаю, что сейчас уже с десяток групп по всему миру работает в этом направлении. Вот как раз в июне у нас ожидается конференция на эту тему во Франции. Вот. Но вот наши скромные усилия здесь тоже какой-то свой вклад вносят путем разработки негидростатической модели хотя бы гидростатический эффект не факт что они играют такую уж прямо существенную роль в атмосфере титана хотя могут воспроизводить эффекты для других моделей недоступны вот. но тем не менее сама суперротация она современными моделями воспроизводится неплохо хотя и как правило скорости которые предсказывают эти модели они достаточно небольшие находятся примерно где-то вот на нижнем пороге согласования с экспериментальными данными но это неудивительно потому что Основным источником суперротации является термический прилив, как мы знаем, то есть воздействие, однородное воздействие солнечного излучения на атмосферу, а солнечное излучение там уже падает совсем чуть-чуть, 14-20, а через атмосферу, которая оптически толстая, пробивается совсем сказать, совсем чуть-чуть. Атмосферная динамика она очень низкая, и довольно сложно разогнать эту атмосферу до приличных скоростей. Вот. Ну вот э, здесь мы подходим, наверное, к самой такой э, богатой, интересной теме. Э, э, если говорить об атмосфере Титана, это к э, аэрозоль. Вот так выглядит лимб Титана, то есть если вы посмотрите на край этого спутника с помощью какой-то камеры в видимом диапазоне вы увидите примерно вот такую картину то есть сказать, равномерное -то рассеивающее оптическое плотное пятно то есть поверхности титана вы не видите через разводный слой Именно поэтому ни наземные телескопы ни орбитальные обсерватории они нам практически ничего о поверхности не говорили пока не был посажен вот этот гюкинс вы вообще не знали, как выглядит поверхность вот. Но, кроме того, значит, мы видим дымку, такой отдельный слой В это называется detached -haze", То есть, как бы, оторванная, отделенная дынка Которая находится на очень приличной высоте То есть, это где-то вот 250-300 километров То есть, обратите внимание на гигантские вертикальные масштабы атмосферы Титана для нас 250 километров это уже там высота орбиты, где испутники. Орбитальная станция мира, примерно 250 километров Орбита у МКС повышенная где-то 400 370 А для атмосферы Титана это все еще область, где так сказать, формируются вполне такие мощные облачные разольные слои аэрозоль фиксируется до 500-600 км, а образуется он еще выше в результате довольно сложной цепочки фотохимических реакций. Я сейчас не буду об, этом, об этой цепочке рассказывать, это предмет, наверное, отдельного разговора о химии. Вот. Я расскажу, скорее, наверное, о микрофизике. Итак, под воздействием солнечного ультрафиолета при наличии азота, метана, других углеводородов образуются сложные макромолекулы, которые потом какулируют в кластер. И вот минимальный кластер, он имеет размер порядка нескольких нанометров. И дальше они начинают как бы коагулировать между собой, образовывая все более и более такие крупные частицы. Значит, по химическому составу это довольно сложное вещество, которое имеет вот такое вот обобщенное название фалин. По-гречески это просто означает грязь. Это Пришло снова из лабораторных экспериментов, когда, вот как я говорю, с помощью электрического разряда в атмосфере, который имитирует атмосферу титана, удалось образовать некий конденсат, который по спектральным свойствам достаточно близко подходил к аэрозольной дымке титана. Он такой имеет красноватый-грязноватый оттенок. В результате вот эта дымка заполняет практически всю атмосферу с общей оптической толщиной где-то 7-8, если говорить о минимум диапазоне. И вот природа вот этой вот оторванной так называемой дымки, скорее всего, все-таки не в том, что именно на этой высоте у нас происходит наиболее интенсивное образование этой дымки, а скорее всего, связано именно с динамикой, с тем, что атмосферными потоками тут часть этой дымки забрасывается на данную высоту. Вот. Но также вот, э, довольно интересные полярные игры определенные сезоны наблюдаются на Титане. Э, наблюдаются они как раз в основном на <coughs> зимнем полюсе. Э, и здесь мы видим как раз, э, что это не просто какая-то оторванная дымка, а такая довольно... мощная облачность. Цвета здесь искусственные, хотя, в общем-то, они сделаны попыткой, насколько я понимаю, приблизить их к реальности. Вот, вот такой вот грязноватый, желтоватый, красноватый цвет, это очень характерный цвет для этой фалиновой дымки. Вот. Ну вот так примерно происходит образование вот этих аэрозольных частиц, которые заполняют практически всю атмосферу титана Значит, фотохимические процессы они происходят примерно на высоте 400-500 км выше и вот где-то здесь формируются вот эти минимальные кластеры одновременно, поскольку атмосфера там чрезвычайно разрежена эти частицы приобретают электрический заряд Вообще, в разреженных атмосферах вся будет заряжена, потому что есть достаточно много факторов, способствующих этой зарядке. Во-первых, есть фотоэффект. Это на дневной стороне, а на ночной стороне, наоборот, доминирует аккреция электронов. Потому что у электрона длина свободного пробега намного больше, чем у положительно заряженного иона. И поэтому, если вы в темное время суток поместите пылинку в разреженную атмосферу, она с большей вероятностью схватит электрон, чем положительный ион. И, соответственно, скорее всего, она зарядится отрицательно. Заряжаться она будет до тех пор, пока ее потенциал не сравняется с температурой. То есть, мы можем очень условно написать что e квадрат на r у нас будет примерно kt и на зарядовое число. Но отсюда понятно, что заряд въединенной частички будет пропорционален радиусу. И для титана это будет примерно 50 электронов на микрон. Вот. И поскольку чем, больше, чем дальше будут эти частички расти, тем больше они будут заряжаться, в какой-то момент одноименно э -э, заряженные частицы, они начнут отталкиваться, и вот процесс дальнейшего их роста будет ограничен вот этим колоновским отталкиванием. Сами частицы, поскольку они будут расти, именно, так сказать, в результате столкновения они имеют такую фрактальную форму, то есть они как бы состоят из таких минимальных мономеров, минимальных шариков, размер мономера примерно 50 нанометров, а сами частицы вот эти фракталов, они дорастают до нескольких единиц микро. Вот. и дальше все это медленно-медленно высыпается на поверхность, и поскольку этот процесс продолжается миллиарды лет, практически все время жизни. Планеты у нас за это время должен нарасти достаточно толстый слой, но мощность слоя оценивается примерно в 4 метра. Вот такую оценку я слышу И даже есть мнение, оно правда такое сказывается в порядке дискуссии. О том, что э, темный вот, материал, который наблюдается на поверхности Галилеи и Юпитера, э, речь идет в первую очередь о старых поверхностях, э, то есть у э, и э, Калиста и у Европы поверхность совсем молодая этот материал не сохранится. Так вот считается, что темный материал, который там наблюдается, это, возможно, вот тот самый реликтор афалин, который э, когда-то осел, когда у этих спутников были подобные атмосферы. Ну еще раз повторяю, это гипотетическое предположение, очень такое дискуссионное, поэтому так вот принимать это утверждение, наверное, преждевременно. Вот. Ну вот так выглядит расчет, результат расчета среднего заряда. Значит, здесь у нас в алгоритмической шкале радиус, здесь у нас высота. Вот, ну мы видим, что где-то вот на высотах там от 100 до 250 километров у нас частицы заряжаются достаточно сильно, там до тысячи электронов, и это как раз ограничивает их рост. И вот примерно там до нескольких микрон у нас частицы дорастают, когда падают на поверхность. Вот. Но надо сказать, что вот, э, и фотохимические, и микрофизические, и динамические модели Титана, они достаточно быстро развиваются. Э, и здесь, конечно, в первую очередь мы упираемся в недостаток экспериментального материала. Э, поэтому, конечно же, новые миссии на, э, к Сатурну и к Титану, они активно обсуждается, не планируются, но в любом случае, даже если вот мы сейчас приступим к разработке такой миссии, то результаты мы получим там не раньше, чем через 20 лет, и в этом смысле вот те знания, которые у нас сейчас есть, они, наверное, сказать, будут еще достаточно долго вот, вот такими, поэтому пока что Титан остается для нас таким вот очень Загадочно, очень богато, но пока очень мало исследованным объектом э и своего рода уникальным объектом, потому что ну, совершенно непонятно, к какому классу э его относить. Э возможно, возможно, э вот в результате прогресса в наблюдениях экзопланет удастся наблюдать подобные объекты во внесолнечных системах. Тогда можно будет сделать какие-то более но пока что вот он остается, я повторюсь, таким совершенно, так сказать, уникальным и удивительным объектом. Александр Славович, у -у -у. а вот вы говорите, для разработки модели не хватает экспериментальных данных, а экспериментальные данные нужны для того, чтобы оценить точность даваемой или, или, ну, или моделирование абсолютно. приводит к каким-то неожиданным, не то что результатам, а каким-то процессам, которые... Да нет, неожидан. скорее просто у любой модели огромное количество свободных параметров. Мы можем предсказать ну, практически все, что угодно. У -у -у. Вот. Поэтому, конечно, любой модели нужны экспериментальные данные, в первую очередь, чтобы ввести, так сказать, сузить рамки, возможно. Вот. вот таких данных у нас сейчас очень, конечно, не хватает. В первую очередь, именно вот по составу, структуре, микрофизике, аэрозоле, мы можем только делать какие-то предположения. Знаем, мы на данный момент очень-очень мало. Очень... Вот. Ну вот одна из, наверное, даже самая точная модель, химическая она как раз принадлежит краснопольскому эта модель одномерная где-то года назад была опубликована и она сейчас признана самая проблема вот совмещение динамических и химических моделей я думаю что это то над чем сейчас большинство групп работает вот ну вот на этом наверное я экскурс про Титан закончу, вот. и хотите, сделаем там перерыв на 5-10 минут, а хотите сразу, как вам комфортнее, я хотел бы вам сегодня еще и про э, так называемые ледяные гиганты рассказать, про э, Уран-Унтун, э, которые тоже вот очень мало исследованы пока что, и представляет собой отдельный очень важный интересный для Солнечной системы. Как, сразу по Ну, по мне, так сразу не знаю. Ну давай. Вот. Значит, итак, за пределами Сатурна у нас есть еще два больших небесных тела. Значит, э -э наверное, вы э знакомы как-то с историей открытия. Дело в том, что Уран был известен еще древним греком. А вот Нептона люди не наблюдали до начала 19 века, по-моему, 1830 год, если я не ошибаюсь, когда буквально вот на кончике пера, исследуя возмущение орбиты Урана, было предсказано наличие еще одной планеты, которую мы наблюдали. Это был гигантский успех небесной механики тех лет, она действительно достигла совершенства наблюдательная техника уже была достаточно продвинута вот. и вот вера в возможность предсказания каких-то планет она была столь велика, что через сто лет после этой истории уже в начале 20 века был по ошибке открыт Плутон потому что казалось, что орбита Нептуна тоже чем-то возмущена искали-искали вот этот планету Х и когда нашли объект, обрадовалась, но оказалось потом, что он слишком Мал, чтобы наносить какие-то возмущения. И вот не так давно э, Плутон был разжалован из планет и переведен в класс объектов Кольгородского пояса. Но про эти объекты мы с вами еще общаемся. Другой. Поэтому сейчас все-таки сосредоточимся вот на этих двух планетах. Значит, Чем они интересны? С одной стороны, они относятся к классу гигантов, с другой стороны, они заметно меньше, чем Юпитер и Сатурн. Значит, вот у Урана реальный радиус это 26 тысяч километров. Значит, масса 1,5 грамма на кубический сантиметр. В принципе, это довольно типично для газовых гигантов. Значит, понятно, что при таких больших расстояниях, значит, 19 астрономических единиц для э, Урана и 30 астрономических единиц 31 для Нептуна. Видите, э, понятно, что температура ожидаемая там э, очень малы Это тоже порядка там 90-95 Кельвин вот. Также интересно, что у них близкий э, период обращения вокруг своей оси. Значит, у Урана 17 часов и 16 часов у Нептуна. Но опять же вот этот факт никакого объяснения не находит разумного. Вот. Ну и значит уже очень большие у нас тут орбитальные периоды. Видите, практически 100 лет для урана и примерно раза для Нептуна. <связано> Довольно слабенький экстранистер, хотя и заметный порядка 5%, совсем слабенькое наклонение, то есть они лежат практически в плоскости эклептики, вот. но, пожалуй, самый занятный и удивительный факт из жизни Урана состоит в том, что это планета, которая практически лежит на боку. Вот если наклон земной оси там 23 градуса, марсианской 25, другие планеты, они значительно меньше наклонены, то вот угол наклона Урана он даже немножечко больше, чем 90 градусов. То есть, если мы проекцию значит, угловой скорости вектора угловой скорости на нормальной плоскости эклиптики посмотрим, то оказывается, что планета возвращается ретроградно. То есть, на самом деле, он даже наклонен чуть-чуть дальше, чем вот в плоскости эклиптики опять же, никакого разумного объяснения как это получилось этому факту нет и, видимо, ответ здесь лежит где-то в очень ранней истории образования даже не самой планеты а вот того протопланетного так сказать, сгустка из которого планета образовалась надо сказать, что вот разумной э -э, теории космогонической которая предсказывала бы образование Урана и Нептуна э -э, на данный момент тоже нет и основная сложность там она понятна на такой далекой периферии Солнечной системы очень трудно набрать значительную концентрацию вещества с тем, чтобы образовать такие крупные планеты. То есть вот на данный момент теория здесь нам ничего разумного предсказать не может. Вот. А эмпирика она здесь чрезвычайно богатая. Э, ну, Во-первых, очень богатая система спутников. у э, Урана, видите, там тоже их несколько десятков. Значит, ну, тут э, есть некая традиция, значит, спутники Урана, они в основном называются э, именами шекспировских героев. Есть, можете почитать и проверить ваши литературные познания, из какой коллегии, комедии, сказать, эти все персонажи. Э, вот. <клёд> значит, э, спутники, опять же, очень типичные, это. Ледяные тела, те, которые достаточно крупные, там больше 300-500 километров, те а сферические, те, которые мелкие, они бесформенные. Вот. Чем интересен Нептун? Значит, у Нептуна немножечко более человеческое так сказать, наклонение, хотя наклон орбиты хотя тоже достаточно приличный. Значит у него, как ни странно, точно такая же эффективная температура, даже, может быть, она чуть-чуть больше, несмотря на то, что он находится в полтора раза дальше от Солнца, чем Уран, и, соответственно, Солнечное постоянное там в два раза меньше, и связано это да, И у него гораздо более активная метеорология. То есть вот если мы сравним даже картинку Урана и Нептуна, видим, что у Нептуна поверхность она более богата на какие-то детали. И <coughs> количественные оценки говорят о том, что у Нептуна имеются очень мощные внутренние источники тепла. Какие-то источники, тут есть несколько идей, но вот конкретного, однозначного ответа на данный момент. Вот. Но ну, система спутников тоже достаточно богатая, хотя и не такая мощная, как у Урана. Вот. Значит, э, имена здесь более традиционные с греческой мифологии. Э, э, и вот из спутников, э, точно так же, как у Сатурна особое место занимает э, Уран. Прошу прощения. Титан у Нептуна особое место занимает Тритон. Тритон это очень крупный спутник с какими-то зачатками климатической системы. Это тоже спутник с метано азотной метановой атмосферой, как и Титан. И как и, кстати, Плутон с Хароном. Но атмосфера это чрезвычайно разрежена, она больше напоминает экзосферу, но тем не менее, вот на поверхности мы видим конденсированный метан, который то испаряется, то конденсируется, образуя достаточно такую вот богатую причудливую картинку ландшафта. Совсем недавно вот аппарат Новые Горизонты показал нам очень похожую картинку на поверхности Плутона. И вот Откуда взялась эта атмосфера, каково происхождение вообще самого спутника, как, э, какие циклы существуют в его климатической системе, опять же, это на данный момент нерешенные вопросы, над которыми люди работают, и э, теоретические модели здесь тоже достаточно сказать, сейчас активно э, развиваются. Скажите, а новый горизонт он не фотографировал Урана и Нептун? Урана и Нептун нет. То есть у нас есть только вояджеры фотки, да? Да, да. Вот с Ураном и Нептуном сейчас практически полная тишина, хотя Европейское космическое агентство, я его вот периодически получаю письма с приглашением принять участие в обсуждении будущей миссии к урану. Такая миссия планируется, но она, видимо, так сказать, сильно, сильно надолго вперед. Пока про эти планеты мы знаем чувствую много. Практически все, что знаем, мы знаем либо с наземных телескопов, либо с полуданным вот. Но, тем не менее, значит, вот какие-то достаточно скудные сведения у нас есть. Значит, это тоже водородно гелиевые атмосферы. Хотя. Гелия заметно меньше, чем в атмосферах Юпитера и Сатурна. То есть уже нельзя говорить, что это атмосфера солнечного состава. Они ну, совершенно Там тоже доминирует водород, но вот все остальные малые составляющие их здесь заметно меньше. Там тоже много метана. И метан тоже, по всей видимости, конденсируется. Тоже присутствуют какие-то высшие углеводороды, но вот. Практически кроме водорода геля и метана мы пока что ничего про эти атмосферы не знаем. Одной из самых ярких, наверное, особенностей этих планет является их очень причудливые магнитосферы. Вот морфология магнитосферы достаточно хорошо известна, опять же в основном благодаря измерениям войджеров. И удивительное значит, здесь состоит в том, в первую очередь, что несмотря на то, что уран лежит на боку Его эффективный магнитный диполь он находится вполне, так сказать, в гораздо более человеческих диапазонах углов по отношению к плоскости эклиптики но при этом центр этого диполя он довольно здорово смещен от центра планеты. Похожая картинка у Нептуна. Значит, там центр диполя смещен к периферии планеты еще сильнее, вот, и угол между осью диполя и осью вращения планеты составляется тоже там 45 градусов или около того. Но, сказать, поменьше, чем в случае урана, но тем не менее тоже очень значительная величина. Значит, вот, единственное объяснение, которое предлагается вот этому фактору, оно состоит в том, что магнитное поле, а мы знаем с вами, что магнитное поле генерируется в результате конвекции в мантии в проводящей. Значит, если у Земли, например, оно генерируется в основном в металлическом ядре, то у Урана и Нептона ядро, скорее всего, не конвективное, а вот конвекция в основном сосредоточена в мантии. Мантия это проводящая, скорее всего, это электролит, то есть это вот смесь льдов и расплавов. И конвекция в этом электролите, который смещен очень сильно будет центром планет, как раз генерирует такое очень нецентральное и не вполне в дипольное магнитное поле. Это качественное объяснение, опять же, существуют попытки количественного моделирования, которые конечно, достаточно далеки пока совершенствования. Вот. Ну вот, так выглядят э, картинки значит, э, той и другой планеты, значит, можно сделать какие-то выводы о э, циркуляции их атмосфер э, значит, э, Мы видим, что эта циркуляция, скорее всего, симметрична, она похожа в на циркуляцию других планет-гигантов, хотя, конечно, гораздо беднее и гораздо менее ну вот, euh, если говорить про модели внутреннего строения, то примерно общая картинка будет выглядеть вот таким образом. Значит, есть вот эта атмосфера, которую мы наблюдаем, которая выше облачного слоя. Мы можем померить ее спектр, там определить состав, но фактически ничего не водорода мы там не видим. Значит, Дальше есть очень толстая и очень плотная подоблачная атмосфера. Вот, ни одна другая планета, за исключением газовых гигантов, да, вот, ни одна другая планета с отчетливой поверхностью не имеет такой глубокой атмосферы. Вот, а вот под атмосферой находится мантия, и эта мантия, она, опять же, состава мы не знаем, но полагаем, что это смесь воды, аммиакан, метана, как в виде льдов, так и в виде жидких расплавов. И Вот где-то здесь у нас сейчас формируется магнитное поле. Вот. Ну и, наконец, достаточно компактное железо ядро, возможно, с примесью силиката. Можно вопрос? А, а да. почему по твердой поверхности мантии считается, хотя есть вот такая четкая разделение вот, газовой составляющей и твердой составляющей. Почему нельзя сказать, что это поверхность? Нет, здесь как раз можно сказать, что это поверхность. Я говорю, что о поверхности нельзя говорить у Юпитера, Сатурна. Ну да, да. так. Вот, потому что там водороды не все объеме. А здесь как раз эта поверхность есть. Вот. Тут, по всей видимости, нет коры а, э, да. Как таковой, да, но поверхность есть. Возможно, это океан. Опять же, мы этого не знаем. Пока мы сказать, не прозонтировали и не отправили в азот, мы не знаем, вот эта твердая поверхность лежит. Возможно, скорее всего, она все-таки вот. ну, Очень похожая общая картинка у э, Нептуна. Э, здесь немножечко более э, значит, обширное и менее массивное ядро. Э, и, э, по всей видимости в этом ядре гораздо меньше металлов и больше силикатов. Вот. А в целом, в общем, практически такой же состав. Вот. Значит, вот одна из загадок это гораздо более активная метеорология Нептуна, нежели ура. Несмотря на то, что вот в Солнечном постоянном там в два раза меньше, и энергетика, казалось бы, должна быть совсем слабенькой чем и как это объясняется. Значит, э, здесь есть несколько идей, несколько гипотез э, в той, той или иной степени экзотичности. Значит, но э, Такая самая очевидная, типичная гипотеза, когда мы говорим о внутренних источниках энергии планеты Гиганта, это мы можем предположить, что продолжается какое-то гравитационное сжатие, и вот эта гравитационная энергия она выделяется. Но э, если для Юпитера еще как-то это проходит, то вот для Нептуна уже не проходит никак, потому что вот эта ледяная мантия она практически не сжимаема, если она уже в состоянии находится. Значит, мы должны предположить что-то еще. Вот одна из идей, которая принадлежит бывшему сотруднику Вики Евгению Устинову и Барну Конраду из GPL состоит в том, что эта энергия аккумулирована в молекулярном водороде. Значит, дело в том, что молекула водорода, значит, она обладает, каждый атом водорода обладает значит, неким ядерным спином. И эти спины, они могут быть направлены как в одну сторону, так и в противоположную сторону значит это у нас будет пара сейчас сооружу наоборот это будет водород. это будет пароводород значит между этими двумя состояниями существует разница в энергии такая, что длина волны там я не помню это не 21 сантиметр но в общем где-то короче это единицы сантиметров то есть это очень большая энергия находится она в радиусе диапазона но тем не менее она вполне э, фиксируется но самое главное интересное стоит в том что молекулы которые находятся в паро или бортом состоянии они сохраняют вот это свое состояние в течение очень длительного времени для условий метеорологии урана уровня это порядка 300 лет. То есть при столкновении молекул, например, вот это состояние ядерных спинов, оно не меняется. Ну, это понятно, потому что сталкиваются молекулы электронными оболочками ядра. В это вот Вот и таким образом в орто-пара водороде можно запасать достаточно значительную энергию. Вот. И э, гипотеза Устинова и Конрада как раз стояла в том, что вот, э, в данный момент мы наблюдаем Ньютон как раз в той фазе, когда он выделяет энергию, запасенную вот в аккумулированную в вот, э, паросостоянии водорода. Э, гипотеза эта высказывалась не просто так, а на основе спектроскопических данных Voyager, которые показали, что действительно соотношение водорода там Обычное равновесное соотношение составляет 1 треть, а там оно было немножечко нарушено. Но эта гипотеза критиковалась там по разным причинам. И вот, наверное, самую экзотическую гипотезу выдвинул вот наш с вами коллега по факультету Артем Маганов, который уже достаточно давно, по лет 10 назад, предложил идею о том, что... В глубокой мантии Нептуна синтезируются алмазы при больших давлении. Что углерод есть, давление есть. Казалось бы, это, почему бы там не синтезировать эти алмазы. А дальше эти алмазы, ну, как сказать, любой аэрозон, начинают оседать на поверхность, точнее не поверхность, а на ядро. Вот, выделяя при этом какую-то гравитационную энергию. И вот эту энергию мы видим, видим в, такой, в, этом, в этом достаточно активной метеорологии. Но понятно, что ээ, количественные оценки эти очень грубы, и э, не имея, опять же, практически никаких экспериментальных данных, очень сложно э, критиковать ту или иную идею. Но, возможно, что оба механизма как бы, имеют сказать, место. Но вообще сама идея о том, что в недрах в -то, синтезируются алмазы, массовом количестве складируется на ядро, довольно занят. Вот. Но опять же, можно, ответ может прийти из совершенно неожиданной области из наблюдения внесолнечных планет, где планеты подобного класса они сейчас наблюдаются достаточно, достаточно массово. Вот. Но Опять же, если продолжать говорить о метеорологии, то значит, что мы видим? Мы видим Планетарные волны, волны Росби, эти вот, сказать, пятнышки облачные являются очень характерными признаками, и мы видим синаптические структуры, это антициклоны, подобные большому красному на Юпитере. Вот это называется Great Dark Spot, большое темное пятно, имеет ли название нижний объект, честно говоря, Помню, могу сказать, вот. Но в целом это симметричный режим циркуляции с таким ярко выраженным дифференциальным вращением, очень похожим на очень похожий на циркуляцию атмосфер Урана и э, Юпитера и Сатурна. Опять же, это по всей видимости связано с таким очень выраженным трехмерным характером атмосфер, потому что они очень толстые. И вот эти волны они проникают сказать, глубоко в вот, да, метры эти Ну, вот. Если говорить об Уране и Нептоне, конечно, нельзя не сказать о системах колец, которые представляют собой тоже такой совершенно уникальный объект в Солнечной системе. Главная особенность. Их колец состоит в том, что они чрезвычайно тонкие. Их заметили относительно недавно, в основном по звездным затмениям. И когда вот оценили количественные масштабы, оказалось, что толщина этих колец составляет буквально нескольких десятков метров, при том, что вот радиусы это сотни тысяч километров. Что говорит, конечно, об очень высоко добротных резонансах. И вот долгое время люди спорили о каких резонансах здесь речь, что вызывает наличие вот этих колец. Был довольно длительный спор между группой Райтрахет-Рейна искал тех штатов, и вот нашей советской группой под руководством Алексея Максимовича Фридмана покойного. И вот Фридман этот спор выиграл и угадав правильный резонанс он смог предсказать наличие спутников которые были подтверждены во время пролета бочев вот это тоже был один из таких очень ярких успехов небесной механики когда удалось теоретически предсказать объект и потом подтвердить его именно в том месте где он ожидался. вот буквально пару слов о том, что это за резонанс, в которых находятся эти кольца значит, Это так называемые Ленблатовские резонансы Ленблатовские резонансы бывают внутренние или внешние В зависимости от того, тут стоит плюс или минус Еще бывает коррекционный резонанс, когда здесь нет этой единички вот. А суть его в том, что значит, у нас есть центральное тело Есть пробный объект, то есть частица кольца И есть какой-то спутник массивный объект, который не возмущается частицей кольца, но возмущает сам эту частицу. Вот. И у пробного объекта, значит, его координаты описываются долготой Ландевстрех, а координаты спутника долготой. И значит орбита пробного объекта, она, кроме всего, обладает еще неким экстраситетом, и перед центр этой орбиты тоже не находится так сказать, неподвижным, не является неподвижным, а прецессирует. И вот в результате этой прецессии, в зависимости от соотношения периода обращения вокруг центрального тела и периода прецессии у нас могут образовываться вот такие вот э, волны плотности. Э, сам по себе резонанс а он поддерживает этот экстраниците. Э, и э, если э, значит, предположить, что вот у нас есть спутник, который обладает неким экстраницитетом, то в одном из максимумов вот этой вот обобщенной сказать, орбиты у нас может находиться значит, такая, могут находиться пробные частицы, которые будут совершать вот такие вот либрации в системе отчета, связанные со спутником. Значит, это внутренний лингвадовский резонанс. Здесь, если бы они совершали дистиллиберацию, это был бы внешний лингвадовский резонанс. Вот. И таким образом, поддерживая экстенситет орбит вот, с помощью этих резонансов, можно накапливать материал не просто в виде такого вот кольца, а в виде каких-то отдельных оборванных таких арок. И именно эти арки, они как раз наблюдаются в кольцах Нептуна вот. Их тут достаточно много Часть из них пустые, а часть из них заполнены вот. Просто, ну, если материал туда попал, вот они заполнены вот. Тут достаточно богатая кухня Сейчас не будем, наверное, все это глубоко разбирать Потому что это все-таки предмет отдельной темы небесной механики, которую, я надеюсь, мы хорошо прочитаем в эспиратуре вам. Но, вот тем не менее, всем полезно знать, не только планетчикам, о том, что вот лимбазовские резонансы — это такие mm -hmm. очень важные факторы формирования орбит узких колец вокруг ледяных гигантов. Характерной особенностью этих резонансов является их чрезвычайно высокая добротность. Но добротность, как мы с вами знаем, определяется количеством эффективным количеством колебаний, пока этот резонанс действует. Вот. И поскольку период обращения вокруг планеты достаточно мал по сравнению с временем жизни кольца, в общем, вот количество этих вик. Эффективное количество этих оборотов как раз определяет эту добротность. Именно это позволяет формировать такие вот очень-очень узкие точки. Вот. Вот. Ну вот тоже экспериментальные фотографии, это уже коррекционный резонанс, когда там вместо единички стоит нолик. Вот видите, тоже вот образуются такие заполненные арки и э, более разреженные. Э, в области в этих Значит, материал, из которого эти кольца состоят, это тоже продукты разрушения каких-то спутников, каких мы не знаем. То есть, видимо, когда-то произошло событие, произошло столкновение, образовался достаточно ограниченном объеме этот материал, и вот он, ему просто некуда было больше деться, кроме как собраться в такую резонансную структуру. Вот, вот очень интересная особенность колец. Уранов и Нектуда. По всей видимости отличает их от колец Сатурна в первую очередь то, что у Сатурна гораздо более мощный источник этого материала, который заполняет более обширную область. А недостаток этого материала как раз э, приводит к тому, что э, он делает очень высокое эффективное количество оборотов, и, следовательно, впадает в такую очень высокодобровую э, резонанс. Вот. Ну, вот, э, Здесь опять же существует масса тонких эффектов, эффекты пастухов тоже присутствуют. И вот это, фотографии позвольным отменениям вы можете себе представить, насколько сказать, действительно эти кольца тонкие, насколько это высоко резонанс. Вот. Ну вот на этом я, наверное, такой краткий экскурс газовых краткий обзор газовых гигантов закончу. вот и у нас с вами останутся еще кометы и объекты коперовского пояса вот наверное пара лекций еще и дальше уже